Когда-нибудь, когда устанет зло Насиловать тебя едва живую И на твое иссохшее чело Господь слезу уронит дождевую Ты выпрямишь свой перебитый стан Как прежде ощутишь себя мессией И расцветешь на зависть всем врагам Несчастная, великая Россия